Доброго времени суток, дамы и господа. Как мы прекрасно знаем, дополнение Dragonflight стартует совсем скоро. И у многих людей имеется огромнейшее желание стартануть хорошенько. Кто-то берет отпуска, кто-то берет различные отгулы, кто-то готовится основательно, подготавливает персонажей и занимается всей вот этой подготовкой, подготовкой, подготовкой. И в процессе всей подготовки можно просто-напросто забыть какую-нибудь ключевую вещицу. Например, там поднастроить интерфейс. Например, очистить сумки, например, почистить список заданий Имеется таблица в интернете, которая поможет справиться абсолютно со всеми фазами подготовки А также в этой таблице можно глянуть абсолютно всю сводную информацию по Dragonflight Рекомендую ее, ссылка само собой будет в описании И давайте кратко сейчас взглянем на эту таблицу Вот она Табличка по Dragonflight. Абсолютно вся информация тут имеется. Картинка красивая про Twitch дропсы Напоминаю, Twitch дропсы будут у меня на стриме, поэтому рекомендую заходить на стрим в момент запуска дополнения, смотреть 4 часика и вылутывать дракона скверны. Ссылка на стрим, само собой, в описании. Также вот довольно-таки интересная информация о том, когда стартует аддон, потому что многие люди путаются. Стартует во вторник, 29 ноября, в 2 часа ночи по московскому времени. Если вы это не понимаете, то зайдите на официальный сайт, там даже таймер имеется. Либо на другие можно, например, глянуть таймеры. Далее история обновлений этой таблицы. 23 ноября. Репутация. Добавлен короткий видеогайд, поясняющий за известность. Мой, если что Вот, то есть что происходит Календарик, когда что открывается Что доступно, что недоступно Вообще все абсолютно Подготовка, то есть что нам нужно Прихватить с собой там Чуть приодеться, взять фласочки Поушены, хил, поушены Добыть различные итмы, которые позволяют нам Спринтовать Падающее пламя можно дропнуть, которое Поможет нам преодолеть большое расстояние Падает ранника На вневременном острове и дроп там очень и очень маленький. Окей. Дальше идем прокачка. Все расписано, то есть сколько будет длиться прокачка, когда там что лучше делать, что нам нужно делать, где там камушки ставить, все это прочее. Касательно реликвий драконих тоже все имеется. У меня на YouTube есть об этом видос. Полный сбор абсолютно этих драконих реликвий. Тут ну маршрут, конечно, интересный. Окей. Дальше, репутация. Тут можно глянуть абсолютно все, что репутации дают, как они вообще раскачиваются, на что влияют, какие рецепты мы получаем за эту репутацию, то есть известность. То есть, каждое начертание. Ctrl-F, кликаем самый обычный браузерный поиск, пишем, например, начертание. И все, нам выделяются все рецепты по начертанию. Профессии. Какие профессии там... Лучше, хуже, что у них там интересного имеется, все также это можно глянуть Гир до освоения, откуда мы будем гир набирать, например, до старта рейдов, до старта первого сезона Окей, дальше Мифик плюсы, итем левелы, когда что доступно, таблица модификаторов Все есть абсолютно Обзоры данжей, то есть что, где, как можно что-то извлечь, да, полезное, интересное Окей, дальше Ежедневный тудулист лист День один, то есть что делаем, неделя первая, что делаем, неделя вторая. Это за несколько там дней до старта рейдов. Когда уже рейд стартанул, неделя три. Ну, из-за вебки, наверное, не видно, ладно. Сами откроете, глянете. И то есть можно все абсолютно увидеть, все изучить, и насытиться этими мыслями и хорошенько стартануть в Dragonflight. Ссылочку оставлю в описании. Всех вам благ!